Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал МаксИФЕК. Добро пожаловать в Crusader Kings 2, Династия Капони Вы смотрите уже 36 серию 36, да, я же не ошибаюсь, да, 36 -ую. У нас здесь начался детский крестовый поход Он все-таки начался И а, БРАС получил, неизвестно от кого, наверное, от, от события а, 69 человек 69 тысяч человек. Что у нас здесь? А, мы можем добыть ингредиенты и написать трактат. Давайте это сделаем. Так. У -у -у. И написать трактат. И у нас здесь образовалась опасная фракция. Они... А, Гастальд Фортуната хочет власть Венецианскому совету. Ну, пускай, я, мне не жалко. Кстати говоря, а усилия Капони, это наше уже... Правнучка, получается. Нуждается в выборе образования. А Усилия... Что-то я не помню, чтобы предлагали такое имя. Скорее всего, она стала Усилия, потому что... Потому что, когда она родилась, Леонардо был все еще ä, правителем в Святой Земле. Ну ладно, пускай у нее такое имя останется. А дипломатия. Она хороший дипломат. Давайте развивать ее в дипломатию. Что случилось? Почему Фредерика? Почему Фредерик у него в плену? Фредериков в темнице человека, известного как Король Понс чудовище. Король понс чудовище он держит нашу нашу дочь в своей темнице. В, и, и, и еще и еще еще другая наша дочь. За ним замужем. Ужас, ужас! За кого мы его за кого мы отдали нашу дочь? Мы можем заплатить выкуп? Видимо, не можем. Можем создать альянс, кстати говоря, он согласится. Нет, зря я это, наверное, сделал. Он будет сейчас наш, нас втягивать в свои войны. Ладно, пускай будет альянс. Столица охвачена беспорядками. Сторонники вашей семьи столкнулись с бандой Канторини на улице города Венеция. И, и мы, и Патриция Копа теряем по 100 престижа. Но смотрите-ка, что здесь такое происходит Тидальда захотел нас убить И это стало нам известно Тидальда Диани Диани, сколько у тебя тут? 16 человек в семье угу. Давайте его арестуем У нас есть на это право 90% шансов на успех Превосходно И разумеется Нужно что-то с ним решить если мы его казним, то что будет? То это будет тирания, мы получим тиранию. Так, пытать его, изувечить, бросить в подземелье. Давайте вот бросим в подземелье. Пускай он там сидит. Его жизнь явно сократится. А если мы попробуем, а, потребуем за него выкуп... 25 монет всего? Нет, он слишком дешево стоит. За то, что Диани замышлял недоброе против нас, он за это поплатится. Но вот Гастальд Фортуната, собака такая, слишком уж он, не знаю, слишком уж он порядочный какой-то. Он не, за, не заключает ни, никаких заговоров. У нас нет никакого повода, чтобы его арестовать. Почему ты такой? Почему ты такой вредный? Что, тебе сложно против нас заговор сплести? А? Ну вообще. Неприличный не человек. Маневрируя среди толпы. Ага. Сколько мы купили? Мы всего лишь один алхимический ингредиент получили. Серебро. Блин, может, этого будет достаточно, чтобы избавить верца от депрессии? Нет, нужно два ингредиента. Ладно. Я поражаюсь тому, что Астора так долго живет. Уже 70 лет. Надо же. О, ваша дочь Флора Капони покинула этот мир. В возрасте 50 лет она умерла, схватившись за сердце. Она всю жизнь пробыла монахиней. У нее была девочка, бастарт, Джузепа Дицара, которую в итоге а, взял, взял в жены принц Арпат. А, принц Арпат Геза. Вот Асторы видит уже смерть четвертого своего ребенка. Ой, почему четвертого? Третьего? Раз, два, три, три. Ну, у него осталось раз, два, три. Четыре-пять живых, живых детей. Ну и еще много внуков уже у него есть. И правнуки даже пошли. Уже 5 правнуков. Он настолько долго живет, что у него уже 5 правнуков. Вот это да. Так, папа Луций Третий умер. Его сменил папа Стефан. Стефан Десятый. Как-то он странно выглядит. ну как, как будто бы синяк под, глаз, под глазом. Он тощий. Ну ладно. Готово. Ух ты! Готово! Я написал поистине революционный трактат об эликсире жизни. Он исследует концепцию как источника вечной жизни, так и лекарства от всех болезней. И рассматривает возможные способы его создания. Ух ты! Ничего себе! Ничего себе! Эликсир жизни? Интересно, мы можем его получить, этот эликсир жизни? Кстати, здесь... Здесь смотрите-ка, Византия отобрала у Хорватии вот эту вот провинцию, поэтому нам больше нету смысла фабриковать на нее претензии. Сейчас мы переместим его вот сюда и будем дальше здесь фабриковать претензии на нижние на что на нижние края. Отлично, превосходно, наш трактат нравится людям и второму человеку понравилось. Превосходно, превосходно, превосходно. Превосходно. ух ты! Второй католический крестовый поход за область Иерусалим закончена Победитель Боярас. раз победил крестовый поход детей. Несмотря ни на что, дети Христа преуспели в своем невероятном стремлении отвоевать Иерусалим. Говорят, что во время последней битвы на стены священного города обрушились полчища архангелов. Сверхающих доспехах и пылающ... с пылающими мечами. Разбивая неверных, превращая оружие защитников в Жавчину и выплавляя им глаза. Ух, как красиво написано! раз теперь правит Царством Небесным. И мало кто сомневается, что именно благодаря божественному вмешательству туда был он был туда помещен. Я всегда верил в него. И что мы получаем? Что мы получаем? Теперь, в общем, он король Иерусалима. И кто же стал здесь? А, здесь остались э, те же самые люди, которые раньше правили здесь. <как> Но они были просто обращены в католичество. Ладно. Жаль, что нам не вернулись эти земли. Ну хорошо, замечательно. Теперь-то ты вернешь нам нашего сына, или он будет жить с тобой? Где он? Что? Палеолог? Здесь есть дом-палеолог? Ого! Это пока что, видимо, еще совсем маленький дом. Ничего не достигли они пока что, но... В принципе, по истории они должны быть очень величественными. Ух ты! У Баяраса Мариинбурга а теперь две родословные... Кроме того, что он потомок святого Милзаса, у него еще и ангельская кровь. Вдохновленный, вдохновленный святым духом, король Берас сумел провести успешный крестовый поход, чтобы, остановить, чтобы освободить Иерусалим от неверных, когда был всего лишь ребенком. Вот это да. Это круто. Так, по 30 Доминикам Морозине унаследовался титулы. Марко Морозини умер И у нас теперь Освободилось место в совете Управляющим будет В принципе Ной Он очень подходит, он хороший управляющий Но согласятся ли с этим Люди У нас здесь есть советник Якопа Который в принципе умом не блещет Ладно Назначим тогда управляющим Ноя Он отлично подойдет о Он решил нам объявить войну. Так значит, слишком долго вы ограничивали политические права своих верных вассалов. Совет должен получить больше полномочий. Время пришло. Согласитесь с требованием мирно или столкнетесь с нежелательными последствиями. Будьте уверены, в моей стороне немало тех, кто думает так же. Хм. Можно ли это использовать как... Повод для того, чтобы избавиться от него Наверняка можно Сколько с тобой людей? Ты один, ты один Ты один в поле воин У тебя больше нет никого У тебя 5000 человек, но это... Блин У меня всего 4000 человек, но у меня хорошие полководцы Хотя ты тоже хороший полководец У меня много денег У тебя тоже много денег Я могу нанять наемников а давайте посмотрим. Это будет и очень интересная... Это будет очень интересная, очень жестокая, кровопролитная война. Я уже хотел сказать, что оставим ее на следующую серию, но нет. этой серии еще не закончена. Меня не будут шантажировать. Меня не будут шантажировать. И начнется гражданская война. Да. Он объявил войну. Венецианская гражданская война за усиление Совета. Что ж, мы быстренько тебя растопчем, раздавим. Главное нам защитить вот эти три провинции. А Венецию мы защитить сможем очень легко, потому что, ну, вы сами знаете, когда кто-то высаживается в Венецию, он высаживается с половинчатым боевым духом. Нам главное здесь поднять войска. Так, и здесь тоже главное поднять войска. И вот здесь, и вот здесь. И вот здесь сколько мы здесь сможем собрать? В целом, 1700 бойцов. Давайте их всех отправим в цару. Так, отправим их в цару. Успех! Достаточно коллег одобрили мой научный труд. И теперь его добавят в библиотеку ордена. Мое положение среди герметистов заметно улучшилось. Какой же я умный! Получаем престиж, тайные знания, но это уже не так важно. Кстати говоря, теперь когда Фортуната поднял восстание, он уже больше не участвует в выборах. То есть мы можем вот этот весь избирательный фонд опустошить. Хотя по Поконторини все равно претендует на титул. Ладно, давайте мы его вот так вот. 310 нам достаточно. Будет, ну, да, ладно, подниму до 400. Пускай будет избирательный фонд. Но зато у нас после этого освободилось очень много свободных денег. Мы можем нанять наемников. Наемники, кого же из вас выбрать? Вот, в принципе... Две триста. Достаточно. Болгарская банда. Нанимаем. Так, теперь их нужно погрузить на корабли. Поднимаем корабли. Так, вот они. Сейчас э, садим их на корабли. И отправляем вот сюда. В цару. Ух ты! Доминика Дандола под своим началом выдвинул новый великий дом на великий на передний план венецианской политики. То есть, после того, как он поднял восстание, он теперь вообще не будет участвовать? В политике Венеции. О -о -о -о, здорово, здорово, классно, круто. Не вообще супер. То есть мы таким образом избавились от своего главного противника. Это хорошо, это хорошо, это мне нравится. Все, теперь фольера. Теперь про дом фольера можно забыть. Объявив нам войну, они сами подписали себе приговор. Несмотря на то, что они вроде бы как начали войну против нас, они уже больше никогда не займут пост светлейшего дожа. Это меня несказанно радует. Мелкий представитель зеландской знати э, вот уже неделю гостит венецианские земли. За это время он до чертиков надоел всем. Он постоянно хвастается своим богатством и оскорбляет своих коллег. Ваши придворные просят что-то с этим сделать. Эм... Я передам официальную жалобу. Король Уффи Дания получит письмо с вашей жалобой. Хоть война еще и не закончилась с Фортунато, но он уже проиграл. Так, теперь Родольфа Тепрмира поставим. Ага, сюда. А Доминика поставим. Доминика Дандола, как я помню, был нашим придворным. И он решил выдвинуть свой дом на передний план а, политики. В принципе, он слаб, у него только... Один дом, он у него не такая большая династия, а очень маленькая династия, и у него нету факторий. В принципе, можно сказать, в политике сейчас участвуют только четыре великих дома, а не пять. Вот главный конкурент наш ушел. Главное не давать мелким домам становиться великими домами, иначе что? Ваша знакомая Амелиден Монфлор Амари покинул этот мир. Да, если вы помните, это ж... она была женой нашего сына Филиппа. Она покинула этот мир от потери крови, вызванной серьезным ранением. Уважаемый светлейший дождь Астора. Надеюсь, этот человек доставил вам не слишком много неприятностей. Я проинформирую своих людей, чтобы впредь, когда они будут посещать вашу страну, вели себя достойно и уважали ваши порядки. Благодарю за возможность исправить мою ошибку. Хорошо, что мы поняли друг друга. Круто. Круто, мы наладили с ним отношения. Хотя я думал... Я вообще думал, что он разорвет этот альянс. Из-за того, что мы не, мы не уважаем его человека. Но он, видимо, тоже не до конца его уважает. И ему гораздо важнее наш союз с ним. Хотя мы даже, даже не помогаем ему ни в одной из этих войн. Что здесь? Мы можем посадить в тюрьму Патриция Доминика за что? Что? Хочет захватить Задарскую Факторию. В тюрьму! Блин. Предатель. Еще одна гражданская война. Да что ж, ты, что ж вы будете делать? А, здесь, здесь против него уже воюют, так что не переживайте. Блин. Они что, побеждают нас? У нас же такой численный перевес большой. Нет, вроде бы, вроде бы мы их побеждаем, но военного духа у них меньше. Здесь две, большие, две больших битвы. Блин, что-то я теперь волнуюсь. Что-то теперь мне не так радостно, как было раньше. Давайте поднимем ополчение вассалов, если так, если это возможно. А они вот здесь поднялись. Ладно, а мы можем нанять еще наемников? Это, конечно, кучу денег потратим, но... Ладно, что уж теперь-то. Кучу денег вообще тратим на наемников. Нет, я уж... Я... Нет. А, может быть, мы призовем союзников? Да, пускай нам союзники помогут. Так, он согласился. И он тоже согласился. Отлично. Блин, здесь проигрывают! Здесь они проигрывают, видимо, из-за того, что... Из-за чего? Свойство местности или что? Битва в местечке кр, кр Мы проиграли. Обидно. Обидно. Обидно. Надо было немножко подождать и... Хотя нет, это хорошо, что мы не взяли вот эту армию отсюда. Тогда бы Фактория вели под осадой. Ну, блин. Хотя это Фактория. Такое мне дело до Фактории. Хорошо, что мы здесь оставили армию, не взяли ее с собой в битве. Хоть из-за этого мы проиграли вот эту битву, которая сейчас у нас здесь была. Но зато мы, возможно, выиграем вот эту битву, если мы успеем сейчас до конца этой битвы привести вот эти войска на остров Венеция. Неужели они тоже тут побеждают? Да почему? Что-то мне вообще это не нравится. Давайте, союзники, помогайте нам. Здесь нужно помочь. Давайте, скорее, скорее, скорее, скорее. Пожалуйста, можно эта битва не закончится, пока, пока не придут корабли? Пожалуйста, я очень вас прошу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, все, сейчас мы вливаемся в битву. Вот, все, мы победили. Мы победили, это отлично. Так, все. М -м объединяем все наши армии в одну большую армию. Здесь у нас что-то под осадой мы держим. Сразу три войны мы ведем. На три фронта воюем. это да. Но все равно, даже если мы сейчас проиграем в этой войне... Хотя нет, мы не должны проиграть. Что будет, если мы проиграем в этой войне? Вот, что будет, если мы проиграем в этой войне? Полномочия Совета возрастут, Фортуната получит престиж. Но дело в том, что Фортуната уже, Фортуната уже не будет Патрицием, Потому что его место уже занято. Блин, как быстро мы тратим деньги. Просто все наши богатства, накопленные за, накопленные за долгие годы, ходят в никуда. И здесь, тем временем, он осаждает город Сара. Но я надеюсь, нам помогут наши союзники. Может быть, мы еще можем какие-нибудь союзы заключить? Вот сколько у нас пактов. Вот, давайте... О, король Арпат нам может помочь. Давайте создать альянс. Да, создать альянс. Светлеющий дождь Генуя тоже. Мы с ним тоже можем создать альянс. Вот это да. Почему я раньше на это не обращал внимания? Просто мы со всеми ними когда-то заключали союзы. Среди Через эти, через браки междинастические. Вот сейчас нужно как можно больше людей а, позвать к нам в альянс, чтобы они помогли нам. Так, ладно, это пока что все. Так, король Арпад Оскар Апостол принял наше приглашение. Давайте сейчас попробуем его попросить присоединиться к нашей войне. Нет, нет, не... Вот, призыв к оружию. А, призыв к оружию. Все войны. Хм. или все-таки, может быть, усилить совет... Возможно. Нам в первую очередь нужно помочь э, э, в войне против Фортуна. Так что только пока что эта война. Так, и он тоже согласился. Давай тебя тоже попросим помочь к нам в войне. Вот э, где. А мы не можем его призвать к оружию. Почему? Нет подходящей войны, призыв которой светлейший дождь Пьетро сможет нам ответить. Ладно, а ты? Ты можешь нам помочь? Призыв к оружию. Все войны. Давай, помогай. А, Патриция и Лучина. Эмбриака. Тысяча. Тысяча воинов, Но все равно помогай нам. Так, он нам поможет, отлично. А, Король Арпат поможет. Все здорово, классно. У нас столько союзников теперь в наших войнах. Мы теперь точно победим. Все, сто процентов. И он тоже нам помогает. Е -е -е -е. Как оказывается выгодно заключать э -э -э -с междинастические браки Большой караван торговцев прибыл к вам из далеких стран Их лидер... Так, ну это уже было у нас Так что давайте не будем это все перечитывать И он тоже согласился нам помочь Ну замечательно, замечательно а, Расскажите поподробнее о далекой Индии Наступает рассвет и караван готовится идти дальше Они дарят нам этого евнуха, еще одного Хорошо, принимаем ваш подарок. А, блин. Ги... Блин! Я не задумался над этим вообще. Вообще над этим не задумался. Теперь наши новые союзники будут приглашать нас в свои войны. Но мы не можем отказаться. Придется согласиться. Сколько война стянуло! у Кошмар! Я надеюсь, хотя бы они нам будут помогать. Давай, этот, король Арпад, помогай нам. Ты же совсем близко здесь находится. Ну что тебе стоит? Просто взять и прислать сюда а, подкрепление для нас. Так, Езола под осадой. Все, мы, мы, мы победили. А, можно это, можно Патриция Доминика а, выдвигать ему требования. Все, мы заключили его в тюрьму. И пускай сидит. Че у тебя тут в Рука святого, хорошо. Так, и его в подземелье. Бросить в подземелье. Все отлично, замечательно. А, ну, в общем, <смех> у нас здесь сразу куча войн, куча экшона, куча всего самого интересного. Мне прям не терпится узнать, что же будет дальше. И вам, я думаю, тоже. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до следующей серии. Всем пока.